Здравствуйте, дорогие друзья, с вами вновь портал VFOG.net И мы с вами находимся на девятом этапе онлайн чемпионата VFOG Back in History Который в этот раз проходит на легендарной трассе Silverstone Трассе, которая, если кто может быть не знает, хотя это вряд ли, принимала у себя самый первый официальный этап формулы 1 а было это в далеком 1950 году, но у нас своя история, история другая. 90, 1999 год. Гонка Гран-при Великобритании знаменитая. Ну, прежде всего знаменитый аварий Михаэля Шумахера в повороте Стоуф на первом же круге гонки, когда на его феррале отказали тормоза, это стоило ему борьбы за титул в том году и перелома ну а на ваших экранах э, главные герои квалификации э, первый ряд ну собственно о стартовой решетке мы сейчас с вами и поговорим как вы уже поняли, на полпозиции Алексей Апарин. Он вновь вернул себе полпозицию после серии из двух, подряд полпозиции Евгения Баринова. Но вполне возможно, что удалось ему это только потому, что Евгения Баринова сегодня нет. Он не стартует в гонке, как и его главный соперник по прошлой гонке Богдан Холошевский, Который вышел, не вышел простите, на старт по весьма любопытной причине, но об этом позднее. На втором месте Юрий Воронов, Бенетон, СуперТек. Далее Вильямс, СуперТек, Дмитрий Загоруйко. Это необычайно высокая позиция для него. Далее Артем Емельяненко, напарник Воронова по Бенетону. Далее Стюарт Форд, Александра Ушанова. На шестом месте, хотя точнее на шестом месте стоит на решетке Кирилл Иминин, но на самом деле стартовать он будет в этой гонке из боксов. Далее Владимир Ковалев, единственный представитель команды «Прост» в этой гонке. Следом за ним один из двух зауберов Александр Никишин. Следом за ним второй заубер Петронос, его напарник Владимир Соколов. Далее Александр Коревенко, который которого мы помним по выступлениям в гонке на шестом этапе в Барселоне. Тогда я сказал, что он гостевой пилот и проедет только одну гонку, но, как видите, я ошибался и сейчас он проедет еще одну гонку, хотя он не планирует выступать в дальнейшем. Далее еще один гостевой пилот, напарник Ушанова по стюарту в этой гонке, Александр Горбунов. И последняя двойка пилотов, пара пилотов, это напарник опарина по Макларену, Алексей Ермаков. И замыкает стартовый пелетон Александр Алешин, единственный представитель команды Bar SuperTech в этой гонке. Также хотелось бы отметить, что как и Кирилл Именин на Вильямсе, все пилоты, начиная от Кривенко и заканчивая Алешиным, в том порядке, в котором я их назвал, будут стартовать из боксов. Я думаю, что, несмотря на отсутствие, как я уже сказал, таких пилотов, как Холошевский и Баринов, я думаю, что сегодня будет очень необычная гонка. Гонщики уже, как видите, готовы к старту. Потому что Британ... Великобритания, английский гран-при, традиционно, как бы вам сказать, дарит нам сюрпризы, особенно сюрпризы погодные. И вы знаете, я в этот момент не могу не вспомнить, как на реальной трансляции Гран-при Великобритании, правда, года 98 -го", на России, Комментатор Сергей Чистидов вспомнил одну пословицу, видимо, тех времен, хотя, если честно, я тогда в то время такой пословицы не помню. И он эту пословицу вспомнил, и как оказалось, именно тогда, в Гран-при Вилькапитане 98 -го года, она оказалась пророческой. А пословица эта относилась к, правда, не совсем к погоде, но она относилась к характеру, поведению ветреной дамы, переменчиво, как погода в Англии. И несмотря на то, что сейчас вроде бы на трассе сухо, есть небольшие облака, и возможно вполне какой-нибудь шальный ветер принесет тучи, и начнется дождь, который непременно внесет интригу в этой гонке. Так что посмотрим, посмотрим, что получится. Я уверен, что гонка получится интересной. Ну что ж, в общем-то уже моторы заведены, старт будет вот-вот дан. -вот и, собственно, ждем с нетерпением этого события начала гонки. Напоминаю, сейчас сгорятся по очереди 5 стартовых огней светофора красных, потом они одновременно погаснут, и гонка примет старт. Так, видимо, уже... Начался обратный отчет. Обороты на максимум. А, пошла гонка. А, не могу сказать, сохраняет ли Апарин. Лидерство сохраняет за ним Воронов. А, и как выносит Загоройка? третий Емельяненко. Загоройка летит в стену уже в первом повороте стол. Четвертый Ушанов. Невероятно. А, пятый то ли Заубер, то ли просто Потому что сейчас пока это невозможно сказать. А, да, второй... А... Определенно, Воронов 3 Емельяненко. Четвертый Ушанов, но у него проблемы. Его обходит Ковалев. И он сталкивается с Заубером. А, с Заубером Александра Никишина. У Ушанова явно проблемы. А, его только что, Его обходит и Соколов. А, Кривенко. Кривенко из боксов уже Уже выезжает из боксов, следом за ним Горбунов. А, Алёшин а, едет предпоследним. А, нет, не предпоследним, потому что еще есть а, Именин, простите. А самым последним сейчас на трассе, видимо, является Алексей Ермаков. И сход, сход для Загоруйка, да, после того, как он улетел в стену. Посмотрите, Юрий Воронов! Юрий Воронов уже предпринял атаку. А... Проходит. Невероятно, но факт. Алексей Парин пропустил не только Юрия Воронова, но и Артем э -э -э -э Емельяненко. Неужели какие-то проблемы? Ну что ж, я обещал, что гонка будет интересной. Уже до конца первого круга случилась смена лидера. Мне это напоминает... Ох, кто-то улетел, кто-то улетел. Не могу только сказать, кто именно. А в боксах, в боксах э Заубер, э Заубер Никишина, там же Ушанов... Горбунов, видимо, обошел Кривенко, но Кривенко обош... обошли еще и Алешин с э, Имениным. Э, и, собственно, то же самое готовится сделать Ермаков. Но кто-то еще вылетел в первом повороте, я не могу понять, кто. Наверное, Емельяненко. Да, это Артем Емельяненко. Вы знаете, пока... Да, он без заднего антикрыла, посмотрите. Э, я предлагаю сейчас, когда мы убедимся, что Емельяненко все-таки доберется до боксов... Ну, в общем, да, я думаю, он будет ехать аккуратно Я предлагаю посмотреть повтор э старта э -э, Это повтор с камеры на поле Дмитрия Загоруйко Что же здесь произошло? А, удар от Емельяненко Удар от Бенетона, а там был Емельяненко а, Но мне непонятно, на повреждение видно, что только передний спойлер -это -это оторвало Мне непонятно, почему Загоруйко принял решение все таки сойти так, это. Это третий сектор. И вот здесь уже, посмотрите, атакует, атакует Юрий Воронов. Может быть. А, Емельяненко. Вот почему Емельяненко атака... прошел опарина, потому что он допустил с ним контакт. Юрий Воронов прошел чисто, а вот Емельяненко все-таки контакт. Может быть, из-за этого он и вылетел далее. Да, вот как раз Емельяненко. Это продолжение того же повтора. Просто переключение камеры. И что происходит здесь? А, паребрик, а, видимо, наехал на паребрик, и произошла пробуксовка. А, оторвано заднее крыло. А, и, к сожалению, у нас второй сошедший в гонке. Артем э, Емельяненко. Увы, сходит. А, каким-то непонятным образом. А Владимир Ковалев. Нет, Владимир Ковалев каким-то непонятным образом оказался последним на трассе. Вот что. Интересно. Или же это он позади опарина? Нет, он позади опарина, он не последний, простите ошибки. Ну просто коренным образом поменялась позиция пилотов на трассе. Я вам сейчас ä, попытаюсь это перечислить в правильном порядке. Да, первым идет Юрий Воронов. После схода Артёма Емельяненко первым, вторым становится Алексей Опарин. А далее у нас а, Владимир Ковалев, а, четвертый, какое высокое место, Владимир Соколов. А, далее это Стюарт, и это Стюарт а, отнюдь не Александра Ушанова, это Александр Горбунов. А, далее а, второй заубер, а, второй заубер Александр а, Никишина. А, далее идет Алексей Ермаков, и вплотную, вплотную к нему уже подобрался Ушанов. Посмотрим, что из этого выйдет. А, в принципе, пока невозможно сказать, кто из них быстрее. Но явно-явно Шанову даются, по крайней мере, если это не атака, то а, висит висит на заднем спойлере у а, а, Ермакова. Хотя вы знаете, возможно, обратная ситуация, возможно, я. Как-то я не заметил, что на самом деле это только... Может быть, это Ермаков уже обогнал... Да, вполне возможно, что это так и есть. Может быть, Ермаков уже обогнал. Ушанова теперь пытается от него оторваться. А далее, вслед за этой парой идет Кирилл Именин. Последним на трассе из тех, кто вообще сохраняет движение, сейчас является Александр э, Кривенко. Лидирует Юрий Воронов. И мне складывается такое впечатление, что он отрывается от э, Алексея Опарина. Вполне возможно, что просто э, низкая скорость опарина объясняется отличной от э, Воронова тактикой. Вполне возможно, что э, он идет э, на тактику одного -стопа. Видим, Юрий стопа на таких двух пиктопах учитывая что квалификация был быстрее парень мне трудно объяснить по-другому э, тот факт что воронов сейчас быстрее да действительно третье место прорвался юрий э, воронов э, причем именно прорвался потому что Учитывая, сколько позиций выиграл, нельзя сказать, что почти все это были сходы соперников. Сход там был всего один. Это был Артем Емельяненко. Хотя, на самом деле, Дмитрий Загоройко. Но, может быть, это не стоит считать. Это все-таки было непосредственно на старте. А Александр Горбунов вплотную приблизился к Владимиру Соколову. И выглядит сейчас типа быстрее побыстрее него. Может быть, сейчас последует атака. Вполне возможно. Кстати, вот сейчас они выходят, только-только выходят из того самого дневного поворота стол. Э -э вот связка поворотов э «Клаб». -э тоже не самое простое место на трассе. И, -э и проходит. Проходит. А там едва не получилось контакта. Очень широко вынужден вы выйти из поворота. Горбунов, будет ли контратака? Нет, тут уже никакой контратаки не может быть и речи. Так, да, Горбунов перетормаживает, но он быстрее, там уже Соколов перетормаживает э, тоже. И уже в, в связку стадиона э, на третий сектор Горбунов выходит в огромнейшем удалении от uh, Соколова. К тому же Соколов явно испытывает проблемы в пилотировании. Его периодически заносят. Потому и вполне возможно, что его сейчас догоняет и uh, в Александр Никишин. Хотя, по-моему, это все-таки другое место на трассе. Нет, то же самое. А Ушанов все-таки смог опередить Алексея Ермакова. Uh, к сожалению, мы этот момент пропустили. К тому же к ним подтягивается Тирил Именин. Если честно, мне не совсем понятно, почему Иминин стартовал из боксов. Потому что его позиция на стартовой решетке явно говорила о том, что в квалификации он присутствовал. И, по-моему, он действительно там был. А ведь именно те, кто не присутствовал на квалификации, обязаны стартовать. И, к сожалению, у нас разом два схода. Это Александр Алешин и Александр Кривенко. Очень обидно. Особенно обидно, если это произошло в результате с обоюдного столкновения этих двух а, пилотов. Пытается, пытается Алексей Апарин не допустить, не дать Юрию Воронову далеко оторваться вперед, а, как-то спасти ситуацию. И Владимир Ковалев отстает уже от них существенно, существенно он уже от них. Отстал, Он не в состоянии вести свой прост «Пежо» в том же темпе. А, да, на четвертое место после обгона Соколова выходит Александр Горбунов. А мы видим, за Соколовым действительно уже подтягивается Александр Никишин. Там плотная группа за Никишином. К Никишину вплотную подходит у Пушанов, далее Ермаков. И к ним постепенно подтягивается Кирилл Именин. А здесь, да, здесь и сошедшие. Это план из машины Стюарт Форд Александра Усанова, который э, игра, вынужден играть на два фронта. С одной стороны, он, он попытался сейчас обойти Никишина и обходит его, да. А с другой стороны, теперь Никишин в двух фронтах, потому что теперь он вынужден обороняться от э, атак Алексея Ермакова. И одна как раз атака в столбе была, была, попытка была атаки со стороны Ермакова. Сейчас будет поворот Клаб, но здесь... И здесь Никишин контратакует. А, очень интересно. А, но все, все равно, по-моему, Ушанов вырывается вперед. Нет, они идут... В... Аздря... И Никишин, Никишин ударяет. Никишин ударяет Ушанова. Ушанов сейчас, в свою очередь, будет под атаками э -э, Иминина. И неужели пропустит? Нет. В этот поворот они входят. В том же порядке. Да, здесь сошевшая... А, Алексей ермаков идет в атаку. идет в атаку на Никишина, но он его не пускает. И вплоть до контактной борьбы доходит, между прочим. Колесо в колесо и вновь контакт. А, ну что ж, очень интересно. И это обратите внимание при, в общем-то, сухой погоде. Небо чистое. И еще неизвестно, что еще все может измениться, я, в принципе, предполагаю, что все-таки дождь у нас будет. И вообще не забывайте, Гран-при Европы, первый из трех э -э, в Донингтоне. Там вообще дождь влил всю гонку. А, -а Залберы что там вытворяют? Э -э, Никишин слегка э -э, оторвался от Фирмакова, В общем-то, может предпринять атаку на -а -а. Соколова. В общем-то, давно пора. Что он, в общем-то, сейчас и делает. И неужели сейчас пройдет? Проходит. А, там атака развора... Нет, это был не разворот, но контакт э, был между Соколовым и э, Ермаковым. Ой, простите, Соколов... Да, про... все правильно, Соколов и Ермаковым, который Соколову стоит двух позиций. И атакует... Соколов теряет позиции одна с другой. Не в состоянии его Залбер справиться с атаками. Минина он уже просто пропустил. И, по-моему, не в порядке машина. Хотя оба спойлера на месте... И Соколов таким образом становится самым последним из тех, кто вообще еще на трассе. А, По-моему, слегка подсократился отрыв. А, хотя нет, отрыв между Вороновым и Опарином растет. А, так же, как он растет между Опарином и Ковалевым. А, отрыв между Ковалевым и Карпуновым пока прежний. И Ушанов! Какая там борьба! Какая борьба? Никишин откатился на несколько позиций назад. И вообще, Ермаков впереди всех. Ермаков впереди, за ним э, Ушанов, который будет контратаковать. И Менин, и только потом Никишин, который без переднего антикрыла. Таким образом, его даже его напарник сейчас об обгонит, и Никишин скатится на последнее место. И, по-моему... Нет, это мне показалось. И Ушана впереди, Ушана впереди. Постоянная борьба со сменой позиции. Очень -то... Хотя, в общем-то, на самом деле, трасса Сильвестон в обычных условиях, то есть когда все как бы едут наравне, в сухую Я не погоду. В общем-то, она не способствует ее конфигурации обгоном, и это довольно-таки редкая вещь, но борьба за очки, борьба ведется. И вообще у нас, по-моему, уже очень мало машин осталось, я имею в виду для очковой зоны. А, в общем-то... Так. Соколов впереди, но его заносят, как бы, нет, контакта не происходит. И вообще, гонка, про... сейчас просто проваливают гонку пилота команды Заубер. А, Юрий Воронов уже догнал на круг Никишина и уже обошел Соколова. Ну да, там у Соколова был разворот, а Никишин, он... Ну, собственно, ну, вы сами все видели. Никишин, он э, лишился переднего антикрыва. И вообще он сейчас в боксах, по идее, должен быть. А вот, простите, отвлекшись на эти зауберы, мы вновь... А, нет, простите, все правильно, Ермаков был позади. А И Минин, мне кажется, начинает от этой группы отставать. Группа эта все-таки рассосалась, потому что... Один заубер безнадежно отстает. Это Соколов второй вообще в боксах и как бы я там вообще подозреваю схода не случилось. Да, вот Соколов. Нет, Никишин выезжает после питстоп... внепланового пидстопа. Да, с ним сейчас все в порядке. Трое сошедших по-прежнему на сервере. Все, кроме Артема Емельяненко, Напоминаю, сошли Дмитрий Загоруй, Артем Мимилененко, Александр Кривенко и Александр Алёшин. Таким образом, очков в своей команде они уже не принесут. Но, впрочем, у Бенетона-то как раз все в порядке. Бенетон лидирует в гонке. Бенетон Юрия Воронова. И если он сейчас на стадионе, то опарен только в Эбби. Готовится пройти один из Зауберов. И, по-моему, это даже не Соколов, а только-только Никишин. Впрочем, мы это сейчас увидим. А, нет, по-моему, все таки это Соколов. Да, да, я прав, это Соколов. А, и если на стадионе только сейчас Алексей Апарин, то Юрий Воронов уже начинает новый круг. А, а Апарин только выходит из Вудкота. Ну что ж, а вот только проходит Эбби а, Ковалев. А Горбунов только выходит из клуба Таким образом а, отрывы у нас увеличиваются. А следом за Гурбуновым идет Ушанов. а опарин вроде бы. Ой, простите, не опарин, конечно же, Ермаков. Ермаков слегка отстал. Он по-прежнему держит его в зоне видимости, но он отстает. Слегка отстает. А именем, наоборот слегка приблизился к Ермакову. Да, здесь по-прежнему безнадежно отстает Соколов. И от него отстает Никишин. Никишин его, в общем-то, может, и догоняет, но пока он далеко. Продолжает преследование Алексей Ермаков, преследует он, напоминаю вам, Стюарта Форта Александра Усанова, но следом за ним идет Кирилл именем на Вильямсе. Слегка ошибается на выходе Из связки Мэггетс-Чепель Бэгг... И э, допускает э, Да, его в, в, в чудом ну, как нет, не совсем чудом самым да, принял действие, чтобы не долететь Такие за... до стены Да, ему удалось Но позицию он одну пропускает Он теперь не только не может атаковать Ушанова Но упустил его далеко вперед Как и Кирилла Именина, который шел позади А, вот только почему-то позади. А, ну, это была ошибка. Позади Ермакова числился Александр Горбунов. Но. Горбунов все еще четвертый. И. А... Но ну, нет, отставать-то он от Ковалева продолжает. А, вот а... отрыв от. А отрыв от а, опарина от.. А... Точнее наоборот, Воронова от опарина увеличивается. Растет. Если, посмотрите, сейчас прошел Эбби а Парень, то Воронов уже в его заносит, кстати А это, по-моему, даже и не вудка. Нет, это как вот сейчас как раз вудка. И он обходит на круг кого? Он обходит на круг Гермакова, немного, немало Да, действительно, Макларен Алексея Гермакова Какие-то слегка, слегка такие есть проблемы с переключением передач. Мне, мне так кажется, мне так показалось. У Юрия Воронова. Хотя вот сейчас все, в общем-то, нормально. Значит, Алексею Апаринову предстоит скоро на круг обходить своего напарника по Макларен-Мерседесу. Третьим по-прежнему Ковалев идет, но он только в Мэггтс-Бэгтс-Чепель сейчас. То есть, далеко. И только на старт, только в первом повороте сейчас прошел его уже Александр Горбунов на стерте. Но я считаю, что позиция для него очень неплохая. Я, в общем-то знаком с ним по выступлениям в других uh, онлайн чемпионатах на других сайтах, uh, в общем-то вы-то, конечно, все этого возможно, не видели uh, но я видел uh, в общем-то, ездил с ним uh, так что, в общем-то, знаю о его, так сказать, способностях силе, и я скажу, что uh, эта позиция для него достаточно ну, как бы сказать может быть, не самая высокая, но она вполне соответствует его силе так что сказать о том что он сейчас на слишком низкой позиции мы не можем следом по прежнему идет Александр Ушанов он сейчас обезопасен от атак Алексея Ермакова но Кирилл именин в общем то все еще он не он пока не особо может он не приближается к Ушанову но и не отпускает его Поэтому, в общем-то, не сказать, чтобы у Менина было много шансов на обгон, но, с другой стороны, не все еще и потеряно для пилота Вильямса. Хотя вот здесь он ошибается в последнем, точнее, я бы сказал, в переходе от предпоследнего к последнему повороту. И это стоит ему времени, у удаляется. Мы его почти не видим. Даже я его вот сейчас вижу только в плане... в качестве точки. Вот он сейчас прошел первый поворот. Таким образом, это не на руку э, Кириллу Именину. Более того, Именина догоняет Ермаков. Вполне возможно, будет опять э, борьба в этой тройке. Только поменялись позициями э, именин и э, э, пилот Макларена. А, так, здесь у нас Соколов. И Никишин его по-прежнему не может догнать. И о -о очень большом удалении. Если Соколов сейчас на стадионе, то Никишин только в клабе я имею в виду, конечно, поворот клаб, а не какой-либо клуб да, по-прежнему тройка сошедших так, здесь у нас лидер гонки Юрий Воронов на своем Бенетон СуперТеке отстает вот только сейчас Стоув проходит Алексей Апарин. да, отрыв, отрыв увеличивается и действительно, мне кажется Алексей Опарин выбрал тактику одного пидстопа, что, кстати, на него не похоже ну, с другой стороны, это Silverstone, здесь, как бы, трасса вообще необычная. Нет, ну как сказать необычно, это сильно сказано, потому что она не является для пилотов сюрпризом, потому что пилоты все... Я говорю как и о онлайн-пилотах, так и, в общем-то, о пилотах Формулы-1, потому что Silverstone неизменно всегда присутствует в календаре Формулы-1, вот разве что следующий 2010 год, под очень большим вопросом. И, в общем-то, любой пилот, который проехал хотя бы один сезон полной Формуле-1, он, соответственно, был в Сильверстоуне, то есть все, эти, все пилоты эту трассу узнают, но а, в общем... Поэтому она просто не является для них ничего нового, но действительно трасса необычна, и здесь, возможно, как бы стоит иногда импровизировать или делать необычные тактики. И вот как раз на тактику одну пидстопа, судя вс по всему, идет Алексей Опарин. И я боюсь, как бы это не стоило ему победы, потому что Юрий Воронов явно не на один пидстоп идет. И он выигрывает сейчас. Эм, то есть, если опарин э, рассчитывал за счет одного пидстопа опередить Воронова, то боюсь, пока этот план его проваливается. А, значит, Кирилл Именин, да, мы видим, его обошел Воронов, он позади Ушанова. А Ушанов в свою очередь, сейчас будет только Воронов атаковать. А, точнее, проходить на круг, не атаковать. А, я неправильно выразился. Только-только а, сейчас Соколова догоняет на круг Владимир Ковалев. Владимир Ковалев, это для него позиция, скажем так, повторение его лучшей позиции в его дебютной гонке в Донингтоне. Но выше Ковалев никогда еще не забирался. А, проблемы какие-то у Александра Горбунова, но на позицию это его вряд ли, едва ли повлияет каким бы то ни было образом. А, уже посмотрите, не тишина на круг, уже Ушанов будет сейчас обгонять. А, вот Ермаков, Ермаков, я вот говорил, что он догоняет Иминина, я был не прав, Иминина он догнать не в состоянии. А вот вы знаете, я говорю, все, вот позади, позади. А вот позиция что все -то, то и не могу запомнить. Ермаков на седьмой позиции, значит, э, Соколов на восьмой и Никишин вне очковой зоны. А Никишин у нас сейчас из тех, кто идет по трассе последний. Таким образом, э, будем надеяться, чтобы сохранились очки. А, да, вот здесь Усанов аккуратно пропускает Ворнова. Будем надеяться, что... А вот и Никишин на ваших экранах. Уже до второй круга его будет обгонять Ворнов. Будем надеяться, что у нас за оставшуюся часть гонки не сойдет один или два пилота. Точнее, не больше двух пилотов, потому что если сойдет больше, то очки полностью не будут разыграны. И вообще будем, так сказать, надеяться, чтобы больше никто не сходил. А примерно гонка уже подтягивается, приближается к одной трети. И... А нет, это лак, мне показалось был контакт. Был контакт, мне показалось, между Вороновым и Никишином. но главное, чтобы он Воронову не помешал. Все-таки Воронов как никак сейчас лидирует в гонке. Это планы с машины Александра Горбунова. Александр Горбунов сейчас один из некоторых пилотов. На самом деле почти всех, потому что пилот уже стянулся. Такой плотной борьбы, как начали, к сожалению, сейчас почти нет. Едет он сейчас в одиночестве, хотя в общем-то у гурбунова то в этой гонке почти не было борьбы. идет на четвертом месте. Вот он входит в поворот клаб, и теперь вы как бы выходит из него. И это тоже такое не самое простое место на трассе. А это Ушанов и он готовится обогнать на круг эм, один из залберов. Залбер этот наверняка принадлежит Соколову, но очень мешает сейчас Соколов. Едва-едва не, был, не было контакта, но все-таки успел подвинуться. А вот и именин. Э, именин, в общем-то, приближается постепенно к этой группе. Обгон круговых, э, кругового Микишина, в общем-то, пошел ему на руку, но это ровно до тех пор, пока ему самому не придется его обгонять, а это как раз будет очень-очень э, скоро. Ибо все-таки сейчас ему надо будет э, Никишина обогнать, а точнее наоборот, Никишину придется пропустить его, но пропускает он без проблем. А, хочу напомнить, что вот прямо машина, которая прямо перед э, Мининым, это Ушанов. И он его, кстати, вновь догнал, что интересно. Если вы помните, был момент, когда в последнем повороте слегка допустил ошибку Минин и упустил вперед довольно-таки существенно своего соперника за э, пятую позицию. По-прежнему седьмым. Седьмым идет Алексей Апарин. И посмотрите, он вновь впереди непосредственно на трассе, чем э, более впереди, чем свой, его напарник э, Алексей Опарин. Таким образом, что-то там произошло. Либо Алексей все-таки был в боксах, либо э, Либо что-то. Какой-то разворот, или что-либо еще, потому что. Воронов второй. Воронов второй. Вот что интересно. Действительно, Алексей, опарин впереди. То есть я просто не могу понять, что произошло. Каким образом опарин оказался э вновь непосредственно на трассе позади Ермакова так быстро после его обгона. Хотя, возможно, Ермаков был в боксах. Э тоже такой вариант мы не исключаем. Но в боксах явно был и Воронов. И как раз, вполне возможно, это был один из двух его пидстопов. В общем-то, по... Эм... По времени, в общем-то, действительно на то похоже. Да, похоже, он был в боксах кругом ранее. А мы видим, несмотря на то, что, в общем-то, небо по-прежнему чистое, все таки облаков стало немножко побольше. А трассы так чуть-чуть постепенно начинают спущаться тучи. И я боюсь, как бы это не привело к дождю. И бо... я сказал, что я боюсь. Это так очень образно, потому что для гонке это как раз очень будет хорошо. Потому что в таком случае просто э... тактики, тактика и стратегия у пилотов и команд просто посыпятся как карточный домик третьим нет простите в третьем и а вторым идет на подроссии Ермако. Ой, простите, что же я говорю. Ковалев. Владимир Ковалев. Э на своем просте. Э вот мы видим вертолет там. Э завис над прямой старт-финиш. Э По-прежнему четвертый грабунов Вот э хотелось бы посмотреть на этой за этой группой. И имени все еще очень близко. Вот он приближается к Кушанову. Да, он так медленно, по чуть-чуть, но верно, так, приближается, покрупится по миллиметрам, но э, устойчиво приближается к э, Ушанову. Хотя вот здесь на прямой а, как-то особо и не видно. Может быть просто, как бы это сказать, в медленных поворотах просто идет быстрее Кирилл и Минин, а на прямых быстрее Стюарт Форк Ушанова. Хотя вот здесь вроде бы тоже не так далеко, а вот здесь уже далековато. В общем, как бы там ни было, постоянно то отрыв растет, то он сокращается. То есть своеобразная, если так можно выразиться, позиционная, получается, борьба. Так, Ермаков. Ермаков каким-то необыкновенным образом опередил обоих зауберов. Точнее, я бы этот образ таким-то уж необыкновенно не назвал, просто уж как-то больно быстро и незаметно. А из этих двух зауберов по-прежнему позади идет Никишин. Это тоже как бы слегка удивительно, потому что в начале гонки. В начале гонки Соколов был сильно медленнее Никишина, впрочем, это возможно реально объяснить тем, что, я имею в виду не то, что он был медленнее, а то, что сейчас Никишин не может к нему приблизиться, тем, что Никишин получ... все-таки участвовал в контактах и разворота Владимира Соколова мы там видим, и они меняются такими позициями, да, Соколов теперь позади, и вновь не может контролировать машину Владимир Соколов. А -а -а, то есть проблемы стоили ему позиции, он пропустил своего напарника вперед. Вот только в чем эти проблемы заключаются и поедет ли он сейчас в боксы? Нет, не едет туда совершенно и таким вот образом перемещается на девятое место. А -а -а, возможно, он сейчас очень осторожно тормозил перед первым поворотом. Вполне возможно, что проблемы эти связаны с либо с тормозами, что, в принципе, удивительно на такой ранней фазе гонки, либо с резиной. Может быть, поставил не тот комплект шин, поставил шины софт. В общем, не пайлатки какие-то с машины у Владимира Соколова. Лидер сейчас Алексей Опарин, но я подозреваю, что это так будет ровно до тех пор, пока... Не зайдет на свой собственный Он пит стоп, Ибо теперь уже по-моему очевидно Что он идет на один стоп Или на два с очень, затя... ну, как бы с очень затянутыми Временами Остановок Гонка минула отметку Одну треть И вообще-то воронов не так уж и далеко как мне кажется. Да, он в Вудкоте, А парень входит только в Мэггат Бэкетс Чепель. Candidate. Значит, для Ворона еще не все потеряно, но только выходит из поворота Клаб Владимир Ковалев. То есть он отстает очень и очень серьезно. К тому же вполне возможно, что он уже тоже был на своем первом плане. Потому что я бы не сказал, что... Хотя, как знать, он отставал от обоих и от парень от Ермакова, может быть, просто он как бы это сказать объективно едет, медленнее обоих, но тоже выбрал тактику одного пидстопа вполне это возможно, почему нет по крайней мере, сейчас он в боксы не заезжает четвертым все еще едет Александр Горбонов. вокруг него все чисто, хотя перетормаживает, но хотя мы и от Ковалева тоже самое видели ааааа какой прорыв! Ермаков опередил и Менина, и Ушанова. А Ушанов, по-моему, был еще и в боксах. Да, это очевидно, потому что он так... Не мог просто так пропустить э, на такое количество сразу позиций, времени, расстояния. Э, но вот как э, Ермаков обогнал Менина, это просто удивительно. И сейчас его там и не видно толком. Может быть, просто... Может быть, и, и Минин тоже в боксах побывал, но просто какая-то заминка была у стюартов, и механики просто позже выпустили своего пилота. В общем, удивительно, как быстро поменялись позиции. И их всех сейчас будет на круг еще и воронов обгонять, и, по-моему, уже не на первый круг. И только позади них всех сейчас, между имениным и Ушановым, Александр Горбунов. И вот он-то точно сейчас в боксах был. Э -э да, по-прежнему. А Соколов в боксах сейчас. Но нет, он сходит. Сходит. Владимир Соколов, увы, сходит с дистанции, Прямо в боксах. Обидно. Э -э да, опарин на стадионе входит, по-моему, сейчас. Да, в а вот только сейчас на стадион входит Юрий Воронов, который вполне успешно обогнал на круг Александра Горбунова. И вы знаете, ни много ни мало. Аж на четвертом месте Алексей Ермаков. Вот тогда. Конечно, там прорыв явно из-за пидстопов Ушанова, Горбунова, возможного пидстопа Кирилла Именина. Хотя, как знаете, Именин не отстает. А если отстает, то очень-очень эм, мало. Эм, в общем-то, очень интересная борьба на трассе. А Горбунов? Нет, Горбунов он и был впереди ушанова. Я это неправильно сказал. Все. Правильно. 8 машин остается на трассе. Эм, и как кто знает, какой бы это была борьба и сколько бы машин на трассе оставалось сейчас, если бы были еще два пилота, Евгений Баринов и Богдан Халашевский. Я не знаю, почему Евгений Паринов пропускает эту гонку, но я знаю, почему ее пропускает Богдан Халашевский. Это очень интересная как бы, тема. Вот дело в том, что вот эта гонка, мы смотрим ее, напоминаю в записи, она проходила, уикенд проходил с, на выходных 13 и 14 июня, 2009 -го года а, Кто увлекается Не только Формулой 1 Но и автоспортом в целом а, Тут же поймут что 13 14 июня а, Проходил а, Легендарнейший Автомарафон 24 часа Лимана Тем временем именен в боксах Значит Ермаков его все таки обогнал а, Если так можно сказать В чистую Был, был действительно обгон или просто ошибку совершил пи Пилот команды Williams? Так вот 24 часа Лимана что... А Богдан Холошевский, он оказался одним из таких, знаете, э -э безумных фанатов, которые смотрят эту гонку все 24 часа и, как говорится, не ложась э -э поспать. Так вот, после... Да, он был на квалификации Холошевский, да, он выступал, да, по-прежнему за Феррари. Был и Плешков, кстати, Плешков тоже, простите, я вот как раз об этом не сказал, Антон Плешков тоже присутствовал на квалификации, но он сказал, что вынужден уехать и, э, как бы, не смог принять участие в гонке, то есть он об этом заранее просто знал. А вот Холошевский принял решение только в воскресенье, потому что м, в квалификации он участвовал, когда 24 часа Лимана только начинались. А, а вот сутками позже, когда должна была начаться вот эта гонка, которую мы с вами сейчас смотрим, со а, временем а, гонка глазами Алек Александра Горбунова, а, когда эта гонка была, должна была начаться, 24 часа Лимана уже закончились. И... Богдан Холошевский как раз в этот момент понял, что он не в состоянии он этим вот тем, что он так долго не спал, он просто так физически вымотан, что посчитал, что он не сможет выступить на этой гонке должным уровнем. Побоялся, что, возможно, это станет причиной каких-либо коллизий, аварий И просто посчитал, что, наверное, так будет лучше Что и не стал участвовать в гонке Вполне возможно, все-таки он зря это сделал Учитывая, какая на трассе у нас, по крайней мере, в, в группе в средних, не в лидирующей Какая творится борьба Ну что ж, глазами лидера гонки все Опарина смотрим на эту трассу, вот выходит вот этот вот, сектор, третий сектор вот, стадиона а, ну, потому что как раз именно здесь по большей части сосредоточены вот эти трибуны трибуны, которые как раз э, с тех пор, с 99 -го года мало как изменились и может быть, э, ну, это отчасти именно эти трибуны что, сворачивает в боксы? вот тогда забылся, не знаю, это забыл что должен ехать в боксы, что пидстоп Слегка так срезал, чуть-чуть Это в общем-то не смертельно Он наоборот даже, я вам скажу, от этого потерял И совершает свой пит-стоп Вот где Воронов, мне интересно Воронов успевает, Воронов успевает таким образом Если он вновь будет ехать быстрее парена, как в первой э, части гонки То победа у него в кармане Ну, разумеется, если он не будет ошибаться и все такое а -а -а, Ковалёв, нет, Ковалёв нет, не сможет обогнать опарина, потому что он только-только с ним вошел обратно в один круг То есть опарин с Вороновым обогнали всех, кроме, ну, в себя <смех> На круг И вот только сейчас а, выходит опарин а, из боксов, позади него кто-то из стюартов а, Вот, <смех> простите, опарин здесь, а где Воронов? Воронов уже прошел стол. Таким образом уже отрыв достаточно существенный И если будет гонка продолжаться в стиле первой части То этот отрыв будет только расти И проходит на круг Ковалева И достаточно опасно проходит Да, это было достаточно <клес> опасно Но с другой стороны Ковалеву, может быть, стоило заранее подвинуться Тем не менее, стоит, пожалуй, сказать Что гонка, я имею в виду не по дистанции, а по времени Хотя, ну, в общем-то на самом деле, и по времени, и по дистанции тоже. Э -э, в общем-то, сейчас на середине. То есть, где-то на середине, ну, может быть, чуть-чуть еще нет. Э -э, и середина дистанции, это значит, что смотреть нам ее осталось вполне ровно <кх> столько же. Ой, чувствую голос у меня немного срывается, вы уж меня простите. Ну, а для тех, кто э, смотрит эту запись не с самого начала или забыл, напоминаю, с вами портал wifog.net, голос российского автоспорта. И мы с вами на девятом этапе онлайн-чемпионата Wifog Back in History Гран-при Великобритании 1999 года. Э, знаменитая, прежде всего, аварии Михаила Шумахера в повороте в чем какой-либо борьбой. Но борьбы у нас на этой трассе определенно больше, чем в этом Гран-при Великобритании. Хотя, конечно, до Гран-при Великобритании 98 -го года пока далеко. Хотя бы по той причине, что у нас пока нет дождя. Говорю пока, потому что в этом плане все еще может измениться, потому что в Великобритании практически... Ну, нет. Ну, конечно, были гонки. Тот же реальный Гран-при Великобритании 99 -го года. Были, конечно, в Сервистоуне гонки вообще без дождя. Но дождь здесь очень частый гость, так что в этом плане еще все может измениться. А... У нас а, вообще-то борьба за позицию я так и не заметил, потому что я просто как-то отвлекся. Потому... Но нет, она едва, едва, она успела начаться и тут же она закончилась. Почему? Потому что Алексей Ермаков едва он только догнал Владимира Ковалева, как был вынужден заехать. В боксы. И, по-моему, вообще странно. Это второй раз уже похоже. А может и нет. Тогда как -то там был момент, помните, когда Алексей Апарин догнал Ермакова на круг, а переделал, потом буквально через 2-3 круга у него опять начал обходить на круг. да непонятно, как это могло быть. Вот что интересно Он успевает выехать впереди э -э, Кирилла Именина И вообще, давайте-ка еще раз пройдемся по э -э, как бы позициям. Кто на какой позиции идет? Э -э, лидирует в гонке Юрий Воронов. И он отрывается. Ой-ой-ой, как он отрывается от Алексея Парина, идущего на втором месте и готовящегося обогнать на круг. Кого? Э -э -э, Ушанова. Э -э, значит, Владимир Ковалев на третьем месте на четвертом да очень кстати недалеко идет э, александр гербунов возможно борьба э, Пятым пятом пропустил на пятом идет ушанов э, чет... э, Шестым, простите алексей ермаков э, следом за ним седьмым идет кирилл именин э, тоже как говорится еще может что то измениться Хотя, вообще-то, всю эту гонку Ямаков все-таки шел и быстрее именина. на седьмом месте идет Александр Никишин И я боюсь, что нет Вообще-то Никишин восьмой, значит, я, как говорится, что-то пропустил Будем надеяться, что больше никто не сойдет Срезает поворот клуба. Александр Никиш нос срезает по внешней части, а не по внутренней. Как это реально сделать, потому что там асфальтовая дорожка. И это была бы очень грубая срезка. М -м -м. Так, нет, Александр Горбунов уже все-таки отстал. Он идет все-таки медленнее Владимира Ковалева. И совсем недавно Ковалев был прямо у него перед глазами, а сейчас он точка на горизонте. Ну что ж, с одной стороны как бы это показывает нам, что Ковалев все-таки быстрее. С другой стороны в какой-то степени обидно вон он там, Ковалев, что здесь у нас, похоже, борьбы не предвидится, по крайней мере, в ближайшее время. Это Александр Ушанов, напарник Горбунова, и сзади него пока нет Ермаков далеко. Ермаков далеко. А вот Иминин от Ермакова близко. Это поворот клаб. Хотя на самом деле-то Ушанов-то здесь был недавно. Так что еще все возможно? Смотрим гонку глазами планы с машины Кирилла Менина. Смотрим на его попытки догнать Алексея Ермакова. Попытки, в общем-то, не сказать, что провальные, но пока эти попытки успехом не венчаются. И пока что это чуть ли не единственная борьба на трассе. Мне показалось, что там слишком широко вышел из первого поворота Алексей Ермаков, но, тем не менее, отрыв едва ли сократился хоть чуть-чуть. А, хотя нет, посмотрите, в Мегас Багас Чепель он уступает э, Именину. А, то есть, видимо, там все-таки что-то было. И на выходе из этой связки, из знаменитой связки, э, Ермаков на подходе к столу Сейчас М -м, отрыв уменьшился. И в столе посмотрите, как догоняет Именин. Похоже, Именин быстрее Ермаков. В быстрых поротах атака в Клабе нет. Нет, этот таки не рискнул пойти в эту атаку. А вот выход из клаба и маленький такой отрыв все равно остается. С этой камеры достаточно близко выглядит э, Кирилл Меня на своем видимся. А, да, на первом секторе прошлого круга какую-то ошибку допустил Ермаков. И сейчас он, по-моему, тоже слегка ошибся. И э, это привело к тому. Ой! Ой-ой-ой, вы посмотрите, какие тучи! Вот еще буквально две минуты назад небо было чистое, а сейчас тучи над трассой. Сильверстоун. И как бы сейчас не пошел дождь. А если он пойдет, то это гарантированная интрига в гонке. По крайней мере, потому что в любой момент любой пилот сможет вылететь с трассы. Э -э, потому что пилотирование под дождем, даже на дождевых шинах заметно... Ой, как атакует! Горбунов как приблизился. Какую-то ошибку совершил Владимир Ковалев, или же он был в боксах. Хотя нет, отрыв там был не настолько большой. Ошибся, ошибся у Ковалев. Или вдруг Горбунов взлетел темп, но... Или же на каком-то из участков трассы уже идет дождь, но как бы там не было, как вы видите, вплотную приблизился и у нас еще один, как бы можно сказать, эпицентр борьбы на трассе. Неужели обгонит? Контакт есть, контакт. Пройдет? Нет. Как контур атакует Ковалев и все-таки пока удерживает позицию. Но вот почему такая, как прибли... как мог приблизиться Горбунов, я не понимаю. Но как бы там не было, борьба есть. А, вот с камеры Горбунова мы видим впереди и идущую машину Ковалева и разворот и они оба вылетают с трассы. Борьба, между прочим, за третье место. А я хотел сказать, что раз мы, мы видим машину Ковалева глазами а, Горбунова, мы в общем-то не видим там никаких брызг, ничего может быть дождя, и, значит еще нет. Вновь контактная борьба. Как, какая борьба за третье место? Все-таки мне непонятно, все-таки мне непонятно, ведь Ковалев всю гонку был быстрее Горбунова, а тут вдруг позволил ему приблизиться, теперь и заходит слишком широко в столе. Вполне возможно, что все-таки обгонит сейчас Горбунов. Нет, не получается, а там сзади чей-то Макларен, я уж подозреваю, как бы не Ермакова. А, нет, это не Макларен, это Стюарт, который их догоняет, это Стюарт Александра Ушанова. А здесь вновь ничего не получается у Горбунова. Активно, активно атакует. Да, нет, все-таки Макларен Алексея Опарина. И вот здесь непростой выбор для Горбунова. Он обязан пропускать Опарина, но обязан атаковать и ковалева И вот он, наверное, либо тот широкий выход из клапа сказался, либо занервничал, слегка отпустил. Ковалева здесь вновь приближается. Нет, на стадионе явно проблемы у Ковалева, но надо Горбунова пропускать опарина. Что же делать? Тоже делать, как говорится. И здесь, видимо, пропускает. И пытается. Да, пропускает, пропускает. И сейчас время временно... Ой, ошибается Горбунов. В первом повороте слишком наезжает на поребрик И теперь для него, пока для него борьба заканчивается. О, борьба, борьба с uh, Ушановым. И он разворачивается у напарника. Ой-ой-ой. Как, как, как летит Ушанов. Но здесь, видимо, пропускает. Эх, как обидно! Ведь сейчас все могло за. Блин. <с> Извините. Э -э просто эмоции. Э -э в общем-то, обидно, потому что вот сейчас как раз Горбунов мог слегка вернуть время на том, что Ковалев-то тоже должен пропускать. Э -э по идее. Э -э опарина, он уже это сделал, но. Так, Ушанов впереди, Горбунов, может быть, будет еще атаковать. Но там действительно, я, в общем-то, я не знаю, конечно, от профессионального гонщика такое ждать не, не хотелось бы, но это не, не должен такого делать, но, с другой стороны, не, не хоть не как-то не удается мне сильно уж так винить Горбунова за то, что он тогда в мэггетс Бегетс вынес Ушанова, потому что он так неожиданно атаковал, что Горбунов его мог и не заметить, просто пройти по своей траектории, захлопнуть калитку. Вообще я не представляю, как можно обогнать в этой связке поворотов, если при условии, что пилоты идут на одной скорости, то есть если как бы они равны, и у обоих у них целые машины неповрежденные и не удаёт, а Горбунов еще и в боксы едет, вот только вот только почему он туда едет? На плановый ли пит-стоп или сменить резину, скажем, на дождевую? Вот что интересно. К сожалению, если он поставит дождевую резину, мы сейчас этого не увидим, потому что, как и в Доннингтоне, я вам напоминаю, что, к сожалению, гонки проходят на игре... Ну, то есть это, это не к сожалению, просто гонки проходят на игре F1 Challenge 99.02, и в этой игре, к сожалению, мы же смотрим гонку не в прямом эфире, а в записи. А на записях, к сожалению, даже если пилот ездит на дождевой резине, то все равно э визуально видна текстура резины с протектором. Псевдоскика, а потому даже сам сейчас на дождевой резине мы, к сожалению, это увидеть не можем. А, и я вообще-то сомневаюсь, что на дождевой резине, потому что а, все-таки дождь еще не идет, это почти так же рискованно, как а, момент на гран-при Малайзии 9 -го года нынешнего года в реально, я имею в виду Формула-1, когда Тимо Райконин думал, что вот-вот начнется дождь, поставил дождевые покрышки, но дождь начался не настолько рано и пока он начался покрышки уже были буквально изношены до такой степени, что уже и все равно их надо было ехать и вновь ставить новые, опять же, дождевые. А, позади Горбунова после его пидстопа сейчас идет только Никишин. А лидирует у нас по-прежнему Юрий Воронов. А, и по-прежнему на втором месте уже в огромном, огромном отставании. Да, вы посмотрите, Воронов выходит из клуба, а, а опарен только в Маггетс Бекетс. Зато непосредственно за опариным очень близко идет Ковалев. Но он уже проигрывает ему круг, а может даже и не один. Ушанов начинает приближаться к Ковалеву. Вот что интересно. Вполне возможно продолжение. Далее, Именин и и Ермаков. Именин обошел Ермакова, пока мы смотрели за этой увлекательной борьбой за третье место. А, обошел таки. А, а вот позади них как раз идет Александр Горбунов. И я подозреваю, что Александр Горбунов... А, ну как? Похоже, просто неудачный пидстоп. Я имею в виду, вот, небо затянуло тучами, потому что, если пойдет таки дождь, то а, время он потеряет в любом случае придется ехать в боксы. А уж если он сейчас на дождевых резине, то он его потеряет вдвойне, потому что еще дождя-то нет. Так что сейчас, а, по-моему, Александр Гурбунов должен молить небо, чтобы дождь не пошел. Если он еще планирует побороться за позиции, там, за третью, за четвертую. С Ковалевым на просе, со своим напарником по стерту. а а Именин, похоже, взвинтил темпы. Не только обогнал Дермакова, но и отрывается от него. Как мне кажется. Постепенно. А здесь, да, здесь у нас Александр Горбунов. И на восьмой позиции Никишин. Надеемся, больше никто не сойдет. И надеемся, что никто не сойдет, если пойдет дождь. А, все темнее и темнее тучи на трассе. И этим пока что еще погодными нормальными условиями пользуются воронов, который отрывается от а, Алексея Опарина. А, и посмотрим, сколько у нас у нас дистанция пройдена а, не за горами для Воронова во второй пит-стоп. в принципе можно уже и сейчас его заезжать у него заезжать, это при условии, что не пойдет дождь а вот если он пойдет, то как раз сейчас заезжать это самоубийство Гораздо лучше, намного лучше его дождаться таки этого самого дождя и уж потом заехать и сразу поставить дождевые шины а, и вплотную посмотреть Ушанов к Ковалеву ну не сказать, что вплотную, но намного ближе чем он был пару кругов назад и вполне возможно, сейчас будет борьба. Может быть, какие-то проблемы у Ковалева? Или действительно он все таки на один пидстоп идет Или может быть, изношена резина сейчас у него? Да, действительно, борьба. Вот только перекрывает траектории. Умело достаточно пока Ковалёв. А здесь шире заходит Ушанов. Ну что ж, не сказать, чтобы гонка. Да нет, на самом деле можно... Ой, выходит слишком широко в первом повороте. И неужели пройдет? Бок о бок, два болида просто стерт. Но в Мегас Бегат впереди выходит все-таки Ушанов. Ушанов впереди своего а, конкурента по, а, из команды Прост Пежо. А, и сразу как отрывается. Ушанов претендует немного много ни мало на третье место. Это всего лишь во второй гонке а... во всем чемпионате для него. Хотя а с другой стороны, сам-то Ковалев приехал третьим уже в дебютной гонке. Правда, там были немного другие условия. Там не было того же Ушанова. И вообще, там никто не был в состоянии побороться с Ковалевым. А здесь и так. И Корбунов с ним боролся, и Ушанов сейчас с ним боролся. И, так что... С другой стороны, посмотрим, может быть, действительно, если он идет на один пидстоп, не все еще у него потеряно. Хотя мы уже убедились на примере, что, по крайней мере, в борьбе за лидерство тактика одного пидстопа – это проигрышная тактика. А да, посмотрите, Менин действительно отрывается от Алексея Ермакова. Так что.. И вот мне это, если честно, пока непонятно, потому что. В общем-то, я так понял, как что первую половину гонки, по крайней мере, уж первую то треть точно. Ямаков шел быстрее, он вообще едва ли не претендовал на третье место. Да, в какой-то был момент там, совсем недавно, кстати, когда он буквально вплотную приблизился к Ковалеву, но был вынужден уехать в боксы на плановый пидстоп. А По-прежнему на седьмом месте едет э, Александр Горбунов. Вот только насколько он отстает от э, Ямакова, отстает существенно. И у нас Александр Никишин без переднего антикрыла в непосредственной близости от Алексея Апарина. Что же там интересно произошло? Но это последний, по-моему, поворот? Или нет, это выход из клаба? Это выход из клаба, это не последний поворот. Сумеет ли нормально довести без проблем машину до боксов Никишин, чтобы там уже ее отремонтировать, пополнить запас горючего и поставить, возможно, свежую резину? Вот только любой пит-стоп сейчас очень-очень проблематичен, потому что э -э, все-таки в любой момент может начаться дождь. Если честно, я уже в его. Я смотрю, просто какие тучи на трассе. Я уже в его. В том, что он начнется. Э -э, не сомневаюсь. Вопрос только в том, когда. Когда это событие произойдет, и. Э -э, с одной стороны, не тиш, но сейчас надо ехать в боксы. Ой, как срезал. Срезал, сейчас уже просто существенно. Вот здесь он и мог сэкономить время. Проблема в том, что дождь уже вот скоро будет, и сейчас очень пребр... проблематично, с одной стороны, он должен обязательно заехать в бок, промахивается, не в те, те бокс едет. Заехал к зауберам сначала. Uh, проблема как раз его в том, что вот он, как -то, спойлер, том, по-любому должен поставить uh, новый, передний, а вот uh, с резиной, да, с резиной, конечно, это надо угадывать. Ушанов uh, Вот здесь такая камера невозможно определить Отрывается ли он от... uh, Да нет, это в общем-то оторвался На существенное расстояние И ст... отрыв стабилизировался, но самое главное, что Ковалёв К нему приблизиться не может, вот в чем дело Итак, а здесь у нас Именен пятый Да, Именен пятый, шестой Шестой Ермаков Да, шестой Ермаков Прямо позади него на трассе едет Никишин, но Никишин у нас восьмой. А седьмой у нас кто? Вот, пожалуйста, Александр Горбунов. Александр Горбунов, который сейчас уже Никишин обгонит на круг. Там я видел, болит Завберта, Соколов-то сошел. Так что Никишин, похоже, уже никаким образом не сможет выиграть хотя бы одну позицию. И, похоже, даже... Ой, разворачивает Никишина, и все, обгон на круг состоялся. И таким образом, наверное, для Никитина все потеряно. И Горбунов заходит вовнутрь, даже на траву. Выход... На выходе из клуба. Темнеет, темнеет над трассой. Как бы Так, здесь это кто? Это Воронов, поворот по клаб. Только-только вышел из Meggets Бекетс Чепель Алексей Апарин. А вот вопрос как раз в том, хватит ли ему времени, я имею в виду Юрию Ворнову, для второго пит-стопа. Хотя вы знаете... Нет, он сейчас уже в По... Ой, Ушанов, Ушанов, Ушанов ошибается! И да, на третье место возвращает себе Владимир Ковалев. Ну что ж, за Ушанова обидно, все-таки на очень высоком месте он шел Хотя четвертое место для него, в общем-то, тоже не самое плохое Но я боюсь, что к нему приближается, да, к нему приближается и Минин, И это чревато новым витком, новым витком борьбы Да, действительно, вот прямо перед именином машина, вы видите ее Это ни много ни мало Александр Ушанов на своем стерте. Где там нет Ермакова, в ближайшей зоне видимости я не вижу. Вот догонят ли? Интересно. Но в гонке лидирует по-прежнему Юрий Воронов Скоро, да по-моему уже... О, сейчас, подождите, я посмотрю э -э, Вот где-то здесь он уже и должен совершить свой второй пит-стоп плановый э -э, И тогда мы уже сможем ответить на вопрос окончательно э -э, Кто же будет лидером в гонке? А вот только есть одно маленькое такое но И э -э, оно заключается в... Так, где Ушанов? Ушанов в боксах Ушанов в боксах и я как раз хотел сказать, что эта маленькая но заключается в том, что почему-то все никак не начинается дождь. И он выезжает прямо за Никишиным, но Никишин просто вернулся в один круг. Здесь о борьбе за позицию речи не идет, Да, вот Никишин. А... Вот как раз, если честно, я бы очень хотел, чтобы как можно скорее, лично я хотел бы, чтобы как можно скорее пошел дождь. Потому что это внесет в интригу, гонку станет еще интереснее смотреть. Хотя очень много интересного уже в этой годке случилось. Борьбы, в общем-то, мы сегодня увидели намного больше, чем в прошлых гонках. Срезает повороты вообще-то, не тише, что это просто так сказать, дополнительных разворотов. У него проблемы со машиной. А, посмотрите, зажглись, зажегся огонь. Зажегся огонь сзади на машине Заубер. И что это у нас значит? Давайте посмотрим, может быть, какая-то траектория. Может быть, оставляет какую-то траекторию. Стюарт, я не могу, пока я не вижу. Но что может означать этот огонек? Дождь! Дождь на трассе! Дождь на трассе! Начинается дождь на, тр... на трассе Сильверстоун и это нам наконец-то сейчас принесет еще больше интриги Вот прямо сейчас поедет ли в боксы, поедет или не поедет Юрий Воронов лидер, потому что сейчас он, он дождался этого момента Сейчас даже ли... нет не заезжает, но сейчас уже пидстоп лишним не будет ни в любом случае Потому что он дождался этого момента Дождь пошел раньше, чем его второй плановый пидстоп, поэтому теперь дополнительного третьего пидступа у, у Воронова не будет. Вот поедет ли в боксы, Алекс... вот Алексей Апарин сейчас еще больше проиграет за счет этого, потому что тактика одного пидстопа он сейчас не отделается, ему придется заезжать, ну, может быть, не обязательно, потому что дождь, может быть, пока еще не настолько залил трассу, но ехать еще раз ему придется. Да, уже немного брызги отходят, да, оставляют брызги пилоты, начинается дождь. А, ну что ж... Начинается дождь на трассе, но э, гонку мы все-таки эту смотрим э, записи. Э, и сейчас э, я хочу... Если вы помните, на прошлом этапе в Буэнос-Айресе был такой ноу-хау, я брал прям прямо по ходу гонки маленькое такое интервью у Евгения Баринова. А сейчас я возьму такое же небольшое мини-интервью у другого пилота, участвующего в этой гонке. И я спрошу его о том, что же вот он чувствовал как раз вот в этот момент, когда начался дождь. Ну что ж, слушаем. Ну, а, собственно, этим пилотом, у которого сейчас я возьму небольшое интервью, на этот раз будет никто иной, как Юрий Воронов. Здравствуй, Юра. Расскажи, пожалуйста, о вот именно вот этой завершающей дождевой фазе гонки. Вот когда пошел дождь, вот что как что ты почувствовал, то есть что изменилось, как-то повлияло ли это на борьбу вот с Алексеем Опариным? Там, помешало ли что-либо? Здравствуй, Богдан! Приветствую всех, кто смотрит запись с гонок фок Back in History и скажу пару слов о своей гонке. Старт прошел прекрасно. На первых кругах э, с Лешей Опариным мы боролись за первую позицию. Из-за большего прижима моя машина взяла себя намного стабильней. Но ближе к середине гонки небо затянуло э, тучами. А потом вскоре и появились первые капли дождя. Я поставил себе за цель продержаться дольше, чем Леша Апарин, который в принципе сразу же поехал менять резину. Это было большим преимуществом для меня. Я мог ориентироваться э, на его скорость, э, на то, какой комплект ведет себя лучше в данный период времени. Как только моя резина э, Soft начала уступать его дождевой резине, я поехал в бокс и спокойно поменял и дальше продолжал гонку. Сначала было трудно понять, приближается он или обзорваюсь ли от него я. Ну, потом темп стабилизировался, я спокойно ехал дальше. Я так понял, Лёша тоже скинул темп. Дальше были какие-то проблемы. У него были проблемы с круговыми, какие-то контакты. Также он не мог поддерживать столь высокий темп, из-за того, что его прижимная сила была намного хуже. Вот такие мои ощущения от э, дождевого отрезка, гонки. Гран-при Великобритании, Фокбекинг Хистори. Спасибо, Богдан. Ну что ж, вы сейчас сами все прекрасно слышали. Спасибо, Юрий, за это небольшое маленькое интервью. Ну, а гонка продолжается. Мы пока слушали Юрия, видели, что... Алексей Апарин побывал в боксах Возможно, там уже был сам Юра Может быть, мы этого не видели Как бы там ни было, дождь, в общем-то, конечно, есть Но не такой уж он на самом деле сильный Может быть, действительно, не так это повлияет на исход, как я ожидал Так что пока никаких, в общем-то, форс-мажорных событий не случилось. Но, как видите, Дмитрий Загоруйка все ближе и ближе подбирает... Простите, нет, нет, нет, конечно, не Загоруйка, Кирилл Именин. Кирилл Именин все ближе подбирается к Владимиру Ковалеву. И, то есть, возможно, судьба третьего места по-прежнему еще не решена. Окончательно все может измениться с другой стороны. Я что-то пока их обоих не видел в боксах. Так что... На пятом, на пятом месте, и Алексей Ермаков, удивительно. А, хотя, подождите, то да он там и был чего удивительного. На шестом, Александр Горбунов. Эй, Ушанов, Ушанов, Ушанов! Ой-ой-ой, как? А, это, по-моему, Стоуф. Это, по-моему, поворот Стоуф. Так что сегодня он все-таки сыграл. А, отказ двигателя. Отказ двигателя. А, нет, простите. Я его не услышал. все в порядке. Но это похоже действительно поворот столов. И, значит, сегодня э, у нас такое еще одно маленькое историческое совпадение, что, э, конечно, нету тут э, Михаила Шумахера, даже Феррари нет. Но этот поворот испортил гонку одному из участников и крутит, крутит, и к тому же, ну, да, мы уже говорили о том, что по, по текстуре шин этого не понять, но мне так просто кажется приблизительно, что все таки он сейчас на сухих, э -э -э, на сухом комплекте резины, и поэтому еще дополнительно усложняет, и останавливается, что решил сойти. Да, очень тяжело ему сейчас контролировать свою машину. Сейчас он подходит к повороту Эбби. А как бы там ни было, если он сейчас сойдет, у нас будут разыграны не все очки. Потому что сейчас машин на трассе всего 8. Вот мне интересно, потерял ли позиции. Нет, седьмой. То есть эм, очень велик, велик был отрыв от Никишина. Но вот и Никишин! Но нет, он все равно седьмой. Наверное, Никиш, надо еще один, один круг его опередить. Решает срезать, но ну, вообще-то не совсем честно, но отчасти правильно. Его бы сейчас могло опять закрутить. В общем, в конечном итоге до боксов он все же добирается. Да, ставят крыло заднее. Ну что ж, раз с ним все в порядке. Посмотрим, что там творится на трассе. Ой, как бы. И Нитишин с Горбуновым оба вылетают с трассы. Это, по-моему, поворот. Клаб, да, но Горбунову-то удается выйти лучше. Впрочем, в борьбе за позицию никакой-то роли не играет. Ох, как скользит Воронов. Это на выходе из Эбби. Так, что там у нас опарин? А вот действительно, Воронов-то у нас... Все-таки мы по его рассказу немного не поняли. Он все-таки был в боксах? Наделали дождевую резину, вот что мне интересно. Потому что вот его заднюю ось так ведет, и, в общем-то, не создается такого впечатления, что он там был. Хотя давайте посмотрим. Апарин был в боксах, значит, отрыв должен был увеличиться. Вот он пересекает финишную черту, входит в поворот Копс. А опарин в бридже. Да нет, в общем-то, отрыв был такой же, наверное, Воронов все-таки в боксах был. А Воронов. Ой, простите, Ковалев. Ну, Ковалев, да, он достаточно близко к опарину, но значение то не имеет, потому что там отставание уже в один круг, а может быть даже и не в один. На четвертом, на четвертом месте Алексей Ермаков. Значит, что-то с именином или именин просто был в боксах. Вот что, собственно, интересно. Да, он сейчас очень далеко от них. Ну, не то чтобы очень, но слишком мало у него осталось. И он уже позиции не отыграет, если они, по крайней мере, не пойдут в боксы. А, Горбунов свою позицию сохраняет. А седьмой Нетишин, что? Сход, сход, сход. Обидно, все-таки. Сошел Александр Ушанов. Ну что ж, одно потерянное очко сегодня в этой гонке у нас будет обидно. И даже не, за поте... не столько за потерянное очко, сколько просто ну за Александра вторая гонка подряд. И в этой гонке он шел даже намного лучше, чем в прошлой. И все-таки сошел. Тем более, хотя здесь сошел все-таки, наверное, по собственной ошибке. Вылетел-то он в, в, в Стоуве. А в прошлой гонке отказали тормоза в буэнос -Айресе. Ну что ж, посмотрим, вот Ковалев, а Ермаков близко. Если Ковалев сейчас в клабе, то вот Ермаков уже выходит из стола. Ну, то есть Ермаков догоняет, что интересно. Так что вполне возможно будет борьба за третье место сейчас. Да, мы сейчас ä, тут от с этого ракурса не видим Ковалева, но вот он сейчас, наверное, там в повороте бридж. Ну, не совсем, чуть-чуть впереди, чем я подумал, но тем не менее. Да, испытывает какие-то проблемы. А может быть просто Ермаков был в боксах, а Ковалев не был. И заезжать он туда пока не планирует. В общем, приближается довольно-таки быстро сейчас. Да, за имениным не может составить конкуренцию. А... Ну, а Никишин, он, по-моему, так седьмым и доедет в этой гонке. А, так... Ну, Воронов уверенно лидирует Следом за ним уже в достаточном удалении А парень, вот план на, на машину Да, вон, вон, вон, Ермаков уже довольно-таки близко Да, ну здесь отсюда мы не видим не видим. А, просто Пежо Владимира Ковалева Но Алексей Ермаков приближается И мне показалось, что особенно он приблизился на третьем секторе на стадионе Так что посмотрим, здесь еще явно будет борьба. Да, конца гонки, конечно, не так уж и много, но не так уж и мало, с другой стороны. Да, вот, вот здесь его уже видно. Вот, э, Может быть, я не знаю, может быть, вы не видите, я вот видел. То есть, когда... Э, э, когда Ермаков был в Эбби, только начинал проходить этот поворот, э, Ковалев там был уже на полпути от Эбби к э, Бриджу. Хотя вот здесь Ковалева и я не вижу. Но близко, близко, близко Ермаков. Он явно догоняет. Может быть не так быстро, как я подумал вначале, но догоняет, отрыв сокращается. Да, вот здесь мы его уже видим. Наблюдая за Ковалевым, мы видим сзади Макларен Мерседес Алексея Ермакова. Ну что ж. На самом деле я бы не сказал, что Ковалев не заслужил этого третьего места, но с другой стороны, Ермаков, в общем-то, тоже его заслужил, и а уж если он его получит, так будет вообще интересно, потому что Макларен тогда нанесет просто сокрушительный удар в кубке конструкторов по своим соперникам, особенно по Феррари. Вот, знаете, если уж пошла такая тема, я вот вам, признаться честно, задолжал, пожалуй, то, что вот в этих записях я, особенно в конце, я никогда... Опа, вылетает Никишин, но, собственно, ничего тут удивительного. Вот, продолжу свою тему. Я, в общем-то, никогда и особо не распространялся, не рассказывал вам о зачетах, то есть, какое положение после такого-то этапа настоило бы. В результате... Значит... Никакой информации вы, наверное, не имеете, если вы не следите за чемпионатом на сайте. Но это связано, знаете, прежде всего с тем, что когда информация после очередного этапа обновляется, то как бы прошлая информация утеривается. Поэтому как бы вообще это все записи, начиная с... Буквально начиная с Монса, они записаны в огромный перерыв, летний перерыв между гонками как раз вот этой гонкой в Сибирстоуне и... ой, нет, простите, между следующей гонкой в Монако в 2000 году и гонкой 2001, которая на самом деле на момент записи вот этой записи еще не состоялась. Поэтому сейчас как бы у нас доступны результаты, то есть зачеты Кубка Конструкторов личные зачеты, результат. все это доступно только на момент, когда состоялся 10 этап Монако. Поэтому, а поскольку запись это наверняка очень-очень вероятно произойдет раньше, чем 11 этап, то вы все это сможете ознакомиться с... То есть на следующей записи я вам покажу, какой зачет, кто ведет, кто лидирует. Это на самом деле очень минимальный отрыв. Но почему, об этом, собственно, не буду распространяться, иначе вам не будет интересно смотреть десятый этап. И вы посмотрите, в прямой видимости уже Ковалев, в прямой видимости Ермакова, так что давайте посмотрим. Да, может быть там на прямых, в общем-то, я имею в виду на длинных участках, там вот ну, тот же Мэкс Бекетс, Чепел, там вот может быть как-то еще Ковалев может как-то немножко отрываться, но в медленных поворотах, особенно в третьем секторе, Ермаков очень быстро приближается вот здесь тоже вот здесь в Чепеле аж а, еще больше он приближается и, может быть показалось, но нет на самом деле как бы немножко атроспорт сократился но не настолько, насколько можно было подумать а дождь, надо заметить, становится все сильнее и сильнее ой, а что здесь еще Никишин? а, он его обгонял на круг я его как-то даже и не заметил а -а -а -а, не помешал бы он сейчас в борьбе да, отодвигается в сторону, я краем глаза заметил нет, не отодвигается, вы посмотрите, мешает мешает Александр Никишин вот что, он может быть не видит Ермакова. Просто вот такие бывают, как бы их назвать лаги, то есть когда один пилот другого пилота вообще не видит, даже не подозревает его существование в, именно в данном месте. А на повторе они как бы рядом, их видно. Такое бывает, особенно, знаете, кто вот Дмитрий Киселев на это часто жалуется. Который, кстати, я вот знаете, я забыл, он ведь был вчера на квалификации, то есть в субботу перед этой гонкой. Атака! А ударяет, ударяет, выносит! Ермаков не стал утруждать себя обгоном и сразу выносит. Поехал медленнее, но это явно он не ждет, не ждет, едет дальше. Потому что по правилам, если... Хотя нет, вот здесь здесь замедляется. Потому что по правилам, если ты выносишь соперника, то чтобы избежать наказания, напоминаю, надо его подождать, если он еще сохраняет способность двигаться, если его машина более-менее целая, надо... Пропустить, подождать пока он. Вот смотрите, вот здесь, кстати, небо как бы посветлее может быть, дождь и кончится. Хотя с другой стороны вот сейчас была молния. А, так вот, я сказал, что вот, например, на то, что не видят соперника, жалуются, там, Дмитрий Селев жалуется часто. А, вот, также там, Дмитрий... Нет, Дмитрий Загорук не жаловался, Кирилл Менин постоянно жалуется. Может быть, вот сегодня это такая борьба, может быть, он даже не подозревал, что с кем-то вообще там воевал, так сказать, за третью позицию. А вот здесь начинает вроде бы вот да, Ярмаков пропустил, но он вновь тут же приблизился и вот здесь я не понял толкнул или нет, нет, обгон, но а, перекрещивает траектории и все-таки вы... контакт был а, небольшой там вновь был контакт но он был слишком маленький и там как бы конкретного, если так можно сказать выноса с трассы а, не было а, по-прежнему вслед за этой группой так. А, ну да, все правильно, именин. Следом за ним Горбунов, а следом Нитишин. До финиша гонки у нас всего ничего. 3-4 минуты, может даже меньше. Посмотрим. Нет, отрыв уже, конечно, чудовищный. Может быть даже.. Нет, ну в боксах-то был Воронов. Был бы так не отрывался на сухой резине, потому что все-таки трасса мокрая. А что здесь опять Никишин делает, я вот понять не могу. Опять он мешает. Я вот понять не могу. Либо они, либо он был в боксах, они вот так быстро догнали вновь. Либо он где-то срезал поворот, и они. Он вновь оказался впереди них, вот. Никишин мешает. Может быть, он их не видит, но он мешает он очень сильно. И вы посмотрите, как сразу ушел в отрыв Ермаков. Да, Ковалев его темп поддержит не в состоянии. Загоруйка там же. Ой, простите, да что же их путают это все время сегодня? Не Загоруйка, Загоруйка сошел на первом круге. В первом повороте Копс и Минин, конечно. Какой кошмар, уже их путают это все время. Ну да, напарники в этой гонке повинству. Вот может от того, что загоруйка остался на сервере. Смотрит тоже это все сейчас. не смотрел. Это же все-таки все записи. Ну что ж, очень быстро Ковалев подобрался, хотя там, возможно, возможно, Минин подобрался к Ковалеву. Вот мы видим там, кстати, я не знаю, может быть, вы видите, там срезает активно, активно срезает, не кишет э, а Ковалев, наверное, так быстро оказал, э, про, э, к себе И Минина, под, может быть, из-за того, что там вот Ермаков его вынес, ждал его, они оба резко сбросили темп, и за счет этого Именин к ним подтянулся, и Ковалев и темп, и Менина держать не в состоянии. Может быть сейчас какая-то атака будет? Я так понять не могу, почему Ковалев едет так медленно. Может быть он на сухой резине все еще продолжает движение. С другой стороны, в общем-то, и в поворотах третьего сектора на стадионе, в общем-то, и сам Именин-то тоже не ахти, как держит свою машину. Так что здесь борьба уже за четвертое место, и вновь должен э, Ковалёв активно обороняться, чем он сейчас, собственно, и занимается. Вот, Бекетс приблизился. Ч в Чепель атака? Нет, нет, не атака, Рано. а Ну что ж, прямая, э, прямая ангаров э, до поворота столов. Вот, кстати, Именин-то как раз сейчас, может быть, и не видит. Вот как раз Именин обычно на это жалуется. Вот он-то сейчас, может, Ковалева и не видит. Атака! Нет, такая, так, такую атаку можно провести только на видимого соперника. И проходит. Проходит, то есть, Ковалев пятый. Ковалев пятый, а Кирилл Именин четвертый. Да, конечно, в своей дебютной гонке он был вообще вторым, но четвертое место тоже неплохо. Да, Ковалев определенно медленнее, контр-атаки не будет. Так, ну а что, что, собственно, тут лидер? Лидер приближается к своей второй в этом сезоне победе. Победа, прямо скажем, может быть не такая уверенная, как в Имели. Там, конечно, вообще Юрий сгромил просто всех в пух и прах, но... В принципе, эту победу он тоже заслужил. И вы посмотрите, вездесущий Никишин вновь мешает. На этот раз уже лидеру. Хотя мешает, как сказать, просто попался пока на пути. Может быть, его мешать сейчас и не будет, кто знает. Посмотрим, как там сейчас получится. В общем-то, Юрий пока... И победа! Победа! Простите, я не заметил, но это был последний круг. Юрий выигрывал эту гонку. все он выиграл. Я просто, вот знаете, посмотрел время, но как-то и не заметил, что... Да, действительно, как-то я забылся. А где там? Нет, топарин еще далеко до финиша. Ну вот ему нет. Нет, Ермакову еще дальше. Ну что ж, Юрий Воронов только что на ваших глазах выиграл свою уже вторую гонку в этом чемпионате. И, в общем-то, ну не сказать, чтобы прям так уж вплотную, но очень серьезно приблизился к опарину и холошевскому в личном зачете. Я не знаю точных цифр, но это очень близко, поверьте мне, там, может быть, еще кажется, что вот опарин их всех быстрее, но не в этой гонке, может быть, там еще все может в чемпионате измениться. Вот как раз финишировал Алексей Апарин. Вот только сейчас к финишу на третьем месте. В общем-то, очень хороший финиш. Прогрессирует Алексей Ермаков в каждой гонке. И, в общем-то, чего уж прямо, это не совсем чистый был обгон Ковалева в его исполнении. Но, с другой стороны, потом все-таки догнал и нормально обогнал. Чего уж тут. Но вот только на пятом месте финиширует Ковалев. И тоже для него, в общем-то... Не самая плохая гонка. Конечно, большинству большую часть дистанции ехал третьим, но и пятом, в общем-то, это тоже результат, потому что кто-то вообще не финишировал. шестой э explicit, э <BRENissance> 6, э -э Александр Горбунов, в седьмом таки приехал э -э Александр Никишин. Ну что ж, вот.. Юрий Воронов и финишировал. а Точнее, не финишировал, финишировал тонкруп назад, а точнее доехал до своих гаражей, до своих боксов. Первая победа команды Беннетн в, в этом чемпионате. До этого лучший результат был как раз дебютная гонка Кирилла Имини на второе место, но теперь и победа есть в активе этой команды. В общем-то, очень красивая победа, э уверенная. Hoover. И, в общем-то, плавно переходим к тому, что, в общем-то, пора на этой ноте и прощаться. А Сейчас я вам покажу результаты гонки. Ну а вот, собственно, результаты. M -m -m -m -m. Видите вы их на ваших экранах, результаты гонки. Собственно, увидимся мы с вами в следующий раз на легендарной уличной трассе в Монте-Карло. Гран-при Монако 2000 года. Да, на самом деле не самая знаменитая гонка, потому что в 2000 году были куда более интересные заезды, но к сожалению, вот настал такой период в чемпионате, когда просто уже за счет того, что другие трассы заняты другими этапами, трассы повторяться не могут. Ну, что там было интересно в 2000 году? Бразилия отчасти. Ой, что ж там еще? Монца, конечно, бесспорно. Германия. Но все эти трассы заняты и, в общем-то, как бы методом исключения, потому что вот приходится выбирать, потому что, да, там еще будут такие этапы. 2000, 2003 год там будет Альберт Парк, потому что тоже там, да, конечно, в Альберт Парке была тогда интересная гонка, но были в 2003 году, что называется, и покруче. В 2002 году вообще будет маникюр там. 2002 год вообще тоже был не самый интересный, но хотя бы это знаменит тем, что как раз именно в 2000 году, именно в маникуре, тогда Михаил Шумахер оформил пятый титул. Потому что вот как бы такое происходит, потому что более другие трассы заняты другие этапы. Но, в общем-то, неинтересных гонок в Монте-Карло, пожалуй, не бывает, потому что это очень особенная гонка. И, в общем-то, посмотрим, что нас там ждет там. То есть, вернется наверняка Погдан Холошевский будет новый виток этого противостояния этой троицы. Юрия Воронова, Богдана Холошевского, Алексея Парина В общем будет достаточно интересно, так что Увидимся там, в Монте-Карло, совсем уже скоро. И прежде чем я с вами окончательно попрощаюсь, я сейчас вам покажу скажу, что я вам покажу повтор в качестве вот как бы завершения этой записи. Повтор э, вот того самого обгона, который предопределил исход гонки. Забавно, кстати, э, две английские гонки, э, обе дождевые, правда, ну не совсем это, это была дождевая, не с самого начала. В обоих случаях Алексей Апарин стартовал с полпозиции и в конце первого круга терял лидерство, что в конечном счете и лишало его победы. Э, занятно. Ну что ж, сейчас я с вами прощаюсь и смотрим повтор обгона Юрия Воронова и Алексея Опарина. Ну, я с вами прощаюсь, до свидания.